Ну вот, опять-таки, реальные активы, их ценности, кто не заинтересован. Небольшой такой у нас э, запланирован сейчас разговор с вами. Мы бы хотели, чтобы понять, что вы с нами получить обратную связь. То есть, какими активами вы либо управляете, либо владеете, если среди слушателей есть акционеры-собственники. То есть, есть такой небольшой вопрос, чтобы мы понимали, какая аудитория собралась, то есть, какими активами вы управляете. Вот в том понимании, как, которым мы только что рассказали, да. Ну, это не опрос маркетинговый, да, мы просто хотим, чтобы вы осознали, что если у вас есть актив, то ну, на первом обычно первое слово, вот обратите внимание, нефтедобывающие, то есть вы, значит, актив, его ценность именно с добычей нефти, да. Если генерируете энергию, то понятно, что энергия и генерация является ценностью этого актива. Ну, я думаю, что есть у нас компании и мини капиталоемки которые транспортируют грузы, ЖКХ. Кстати, на Западе, вот раз Сергей упомянул, о нашем журнале сейчас очень много статей именно западных прям вот свежих прямо этого года они посвящены внедрению стандарта их 155 тысяч ЖКХ В нашем понимании это вот ЖКИ которые обслуживают там дом муниципалитет то есть там уровень использования стандарта это не как у нас Газпром Северсталь а а даже чуть поменьше и очень хорошо там просматривается тенденция, что ценность, она, она явная, она ощущается там этими клиентами. Ее нужно как-то обеспечивать нашими мероприятиями по ремонту. Ну, наверное, хватит нам. Посмотрим, кто вот такие. Ну, другое, да, это если мы не угадали, что вы владеете там какими-то активами. У нас настроение да, есть у нас лидер генерация, все капиталоемкие ем, ем, отрасли промышленности. Ну, вот какой-то средств у нас есть. Ну, да, кх КХ мы шутили, но действительно есть компании, которые обеспечивают качество воды, качество тепла. И мы непосредственно ценность ощущаем у себя в квартире. Ну, как раз здесь, вот мы там сейчас ответов вам не прилагаем, а некое рассуждение, что действительно ценность от активов, она определяется вот то, чем вы владеете там. Запасы нефти, возможность генерации тепла, как раз ЖКХ у нас, водоканалом московским тут представлен, ну, на моей картинке. Деревообработка, ну и вообще леса, бумажная промышленность тоже есть. Второй вопрос, ответ на который вы должны себе там, по крайней мере, задать и получить ответ. Какая цена? Как раз среди ваших компаний есть там и горные компании, и нефтедобывающие. В нашем случае угольная была. То есть ценность актива может быть просто как самого актива в запасах руды, нефти, угля. То есть акционер смотрит на разведанные запасы нефти или там руды и говорит, что ценность она в разведанных запасах. И теперь ваша система управления активами должна мне эту ценность, скажем так, преобразовать в мою прибыль. Это совершенно другой уровень политик, чем давайте делать ППР. Вторая аспект, если вы вот транспортной компании, там какие-то предоставляющие услуги, ценность актива ⁇ это способность предоставлять вот тот самый сервис, очищать воду, перевозить грузы. Это тоже элемент политики, вы должны прямо в политике это явным образом написать, и акционеры должны там подписаться, что именно это является ценностью их активов. Третий ну вот момент такой обеспечивать имидж. В России слабо применим, но, опять-таки, в тех статьях, которые вы можете почитать на западных, сказать, западной культуре, обеспечение имиджа является чуть ли не главным в их активах. Мы у себя покопались, наши примеры, но ну, правда он такой. А если вы владеете там большой компанией, и у вас есть поселок, и вы ТЭЦ, который отапливает этот поселок, тоже обслуживаете, для вас это, в принципе, убыточный процесс. Это обеспечивает ваши, ваших сотрудников, населения этого поселка теплом. Вот как раз навельская ТЭС, она обеспечила теплом новицкий регион. Вот что такое имидж, вы, вы поняли, наверное, из новостей. Ценность актива безопасность, опять-таки, тут ценность может быть не просто, опять-таки, какая-то мифическая, а совершенно конкретная. Технологическая в данном случае позиция может обеспечить безопасность сосуда под давлением. Это то, тоже ценность на уровне конкретной железки, которая стоит на этом сосуде. Ну и самое последнее, то, с чего вы, скорее всего, начнете осуждать, что ценность для вас ⁇ это ценность выполнять функции. Перерабатывать нефть, подать, подавать воду на реактор, контролировать. То есть такие технологические процессы, которые для технолога, как владельца оборудования, являются ценными. То есть, чему я это говорю? Вот это вот язык перевода, как сказать, мифические ценности, в какие-то понятные технологические. И определение – это вот как раз задача, что же такое про неактивами и где там про ремонта и оборудование. Такой язык нужно создать. Ну и аспект заинтересованности. Опять-таки, когда мы выполняем проекты и начинаем рассуждать и о ценностях, у нас появляется уровень, как ни странно, появляется уровень акционеров, про который мы иногда забываем. У них классические требования – прибыль, выручка, какие-то денежные вещи. У вас, как руководители компании, очевидные, заинтересованность – это выпускать продукцию, вам дают план продаж, вы выпускаете продукт соответственно, ценность – это именно для вас в этом. Есть у нас такие организации, Ростехнадзор, Фестазы и прочие, которые в ваших активах видят интерес именно соблюдения требований по безопасности, по экологии. Ну, они контролируют вас именно с точки зрения этого интереса. Опять-таки, в реальных проектах, когда вы спуститесь на понимание цели там, компании – если вы спросите у водителя самосвала, какая ценность этого самосвала, он вам ответит – зарплата. То есть я хочу, чтобы каждый месяц тот доход, который я там планирую, получать от этого самосвала. То есть тут интересованность, она не в ремонтах совершенно, а в том, что самосвал способен перевозить руду. Ну и последнее – это клиенты. Это, опять-таки, их интерес в получении качественных продукций, и это должно быть обозначено в политике. То есть такая интересная, так сказать, Мозговая активность без слова ремонта, без слова оборудования именно на уровне вот этого требования стандарта, как он видит наши процессы управления активами.